А! на улице 29 ехал я со стороны владыкина по правому ряду собирался перекресток пересечь по прямой и что характерно а вот следы торможения у меня то есть началось это все аж вот здесь вот. вот и вот такой вот приятель жуткий вообще вот Первый раз подрезал меня, второй раз подрезал меня. И вот результат на лицо. Ну, расскажите вообще, какое? Где получали права-то? Надо правила дорожного движения соблюдать. Надо, надо не никто не <связать> Если вы учили правила дорожного движения, то вы прекрасно знаете, что поворотник не, не дает вам преимущества. Снимать меня не можно. Я свою жизнь снимаю. Понятно? Вы вторглись в мою жизнь. В данный момент вы снимаете меня. Я свои правила знаю. Машину снимаете свою. Что хочу, то и снимаю. Мы находимся в общественном месте. Нет. Понятно? Что и вы хочу, не сотрудник. Вот такие вот умники у нас попадаются на дорогах.